И вот именно эти походы в полюди, именно создание погостов и посадка в каждом погосте Тиуна – это и есть первая попытка создать систему. Ибо что такое государство? Это система. А система работает изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, с занудным рутинным постоянством и воспроизводит все время одно и то же. Вот что такое государство. Это незаметная, негероическая повседневная одна и та же деятельность, с помощью которой осуществляется внутренняя, Взаимная связь различных частей некого единого целого. Вот именно с помощью такого, пусть даже примитивного механизма, закладывается первая нить. Основы, которые мы будем ткать, создавая государство. Вот постоянный сбор дани и постоянный ее привоз в Киев. Вот в чем весь фокус оказывается. На фоне этого, конечно, рассказы о походах Святослава – это такой отдых для ума и сердца, это такое романтическое любование самими собой, и ничего нету для понимания, как функционирует государство. Легкие обмолвки о том, что Ольга сидит в Киеве и управляет всеми делами, два или три раза раскинутый по всему тексту, рассказывающему о святославе, это единственное, что у нас есть, чтобы понять, что порядок ей заведенный продолжает рутинно функционировать. Следовательно, мы должны сделать очень важный, хотя и может быть не очень популярный вывод для себя, что рассказы о военных походах, которыми оживляются повести, которыми мы себя тешим в плане якобы патриотического воспитания, они как раз главного смыслового содержания не выполняют. Главное, это наоборот то, что не видно, то, что происходит ежедневно, и поэтому об этом не пишут.